В первую очередь действуем, деятельность нашей избирательной комиссии основана на действующем законодательстве. При этом и мы всегда руководствуемся рекомендациями Центральной избирательной комиссии, с которой, как вы знаете, мы работаем достаточно плотно и основательно. Поэтому и Элла Александровна указывала нам, и есть решение о постановлении. Центральной избирательной комиссии обратить внимание на формирование, на кадровый состав, чтобы туда не прошли люди, которые дискредитировали избирательную систему Санкт-Петербурга, да и в целом Российской Федерации. Поэтому мы имеем под этим полное основание подойти к глубокому изучению вопросов кадров каждого персонального.